Ну, вкусно, Манган. Бест оф 3 матч, дорогие друзья. Но этот матч уже, к слову, хочу сказать, на вылет. Команда, проигравшая в этом матче, занимает пятое место в данном турнире. Вот такие вот делишечки. Ну и, собственно, это Нукус на, на Манга, на составах поговорим немножечко позже, чатик я вас всех приветствую, ваше сообщение прочту немного позже, сейчас давайте смотреть. На Манга начинают в атаке, в... Нукусовцы обороняются, и, собственно, как вы видите, это первая карта, карта Д, Инферно. Ну, Маркелов и Саматов неплохо достаточно начинают. А Дотти с азартом дает ответные фраги. Ходжин минус по азарту. Ситуация 2 в 3. Атака в меньшинстве. И Джапа остается последним. Позицию Джапа, конечно, хорошая. А вот девайс для реализации этой позиции но оставляет желать лучшего. И это достаточно объективное заявление. 36 хп в его распоряжении. Соперников трое. Ну и скорее всего, конечно, здесь на манганцы не дотянут. Отличный хедшот от Хожина, и это 1-0 в пользу команды из Нукуса. Составы. Нукус это Хожин, Саматов, Маркелов, Саяджин и Кензон. Команда на Манган это Азарта, Доти, Эрик, Робс и Джапа. Вовремя на начало попал. Андрюха, не то слово. Действительно, прям вовремя. Санек, лучше красиво играй, пусть победит сильнейший. Я именно за это всегда и... О! утоплю! Вот за такие хедшотики я и люблю Counter-Strike, дамы и господа. Азарт, Робс и Эрик, три минуса. При этом два от Саматова сейчас, конечно же, прилетело в команду из Намангана. Но, тем не менее, точку Наманганцам занять все-таки удалось. Конечно, пока не стоит вопрос о, о том, удержатся они или нет на ней. Нужно дождаться стяжки от Кензо. Саматов, о, простите, хожин, о, вместе с Кензо уже находится здесь. И вот погибает Кензо. И это уже по сути означает, то, что Кожин здесь навряд ли что-либо выбьет, потому что девайса у Хожана почему-то нету. Невзирая на то, что его команда выиграла пистолетный раунд, Хожан решил сыграть раунд с Юспом. Ну, с одной стороны, это правильно, потому что он не потерял девайс. С другой стороны, конечно, неправильно, ведь за счет этого девайса можно было бы что-то выиграть. Также напоминаю вам, дорогие мои друзья, горячо любимые зрители, и если вдруг... Кто-то знает результаты матчей И будет писать эти результаты матчей в чатике То, к сожалению, мы с вами попрощаемся Причем на очень-очень долго Если быть точным, навсегда за спойлеры в чате Прилетает бан на пожизненный И без права снятия, разумеется Поэтому, ребятушки, держим кулачки за свои команды Если кто-то знает результат Держим его при себе Потому что много людей результатов не знают И им хочется... Интриги К слову сказать, в этом матче Я тоже результаты не знаю Если вдруг что Поэтому это не только спойлер для зрителей Но и для меня, так что Будем уважительны друг к другу Джапа и Азарт Вместе с Робсом расчищают точку А Маркелов последний Ну, есть, в принципе, 76% здоровья Дигл это то можно поиграть на отстрел Но, к сожалению, для Маркелова Не очень удается подстреливать своих соперников И пистолетка, не пистолетка, простите Экономический На этом заканчивается для команды из Нукуса поражением Счет 2-1 Привет, Саня, когда играет Самарканд а, Диор, приветствую Саман... Сам... простите. А, Самарканд играет а... Вот после Нукуса и на Мангана Так это запись, да, разумеется, это запись ну, то есть, как запись матч сыгран, э, записан на хлтв демку, и я по этой демке э, делаю комментарий данного матча. Ну, я уже на предыдущем как-то стриме объяснял, что невозможно было бы. Вот это уже 14-й, если я не ошибаюсь, матч. Э, все игры проходили за один день. И представьте, как вы думаете, реально ли прокомментировать 14 матчей за один день, мне как комментатору. Но это невозможно, физически, технически, поэтому, ну уж не обесудьте, смотрим по записям. Фергана здесь даже не играет. Файзик. А Доти, минус Кензо потерялся, что-то немножечко потерялся у нас. Вообще все на манганцы немножко потерялись. Откровенно говоря, попытка поставить бомбу тоже не увенчалась успехом, благодаря своевременному заходу в спину от Маркелова. Ну, минус Атерика. В размен, конечно, прилетел. И даже бомбу Эрику удается поставить. Но нужно теперь сохранить раунд против Сайджина и Ходжина. А это не самые слабые игроки из команды Нукус. И Сайджин в результате все-таки разменивает погибшего тиммейта. Тем самым на табло 2-2. Саня, вторая игра Ташкента. Да, Витя, во-первых, да, привет. И вторая игра. Да, игра. Вторая игра Ташкент против Самарканда. Весь чемпионат за один день? Да, он проходил весь за один день. Ну, может быть, за два, я не знаю. Думаю, за один. Ну, потому что там шло параллельно несколько игр. Допустим, четыре команды играли одновременно. И учитывая факт того, что вот так получается... Ну, я технически, повторюсь, не мог прокомментировать все матчи. Поэтому комментирую их именно по записи, чтобы люди могли увидеть побольше. КС Итак, снайперская винтовка В руках Сайджина 4, сна, 4 эмочки, простите э, В руках игроков Нукуса, ну и 4 калаша с одним Галилом у наманганцев э, Достаточно аккуратный раунд В исполнении намангана Не хотят ребята лезть э, Так сказать, на передовую И пытаются сыграть максимально осторожно Но вот Саматов, кстати э, Убил только что убил одного из соперников И этим соперником стал... соперником стал Джапа И убили его на ковра, как вы можете заметить И это позволяет, в общем-то, на наманганцам начать оказывать давление на точку А Не думаю, что стоит здесь объяснять, почему это позволяет на наманганцам выйти на точку Б Точнее, да я же сказал на А, но, естественно, имел точку Б Имел в виду... Кинзон, минус от Робса? Да, господи, простите Минус по Робсу Ребяточки, я сегодня немножко не разговорился еще, пока... Поэтому это в процессе, как говорится. Скинзу, отличный Хедшот по Адоте. Один на один. Снайпер против... Не снайпера. Ну, Сайджину здесь нужно выстрелить всего один раз. И попасть тоже один раз. Но заканчивается время. И... Ну, Кус выигрывают банально по таймеру. Вот, собственно, к чему и приводят такие медленные, аккуратные и достаточно... Неторопливые раунды в исполнении атаки Чаще всего, конечно, при таких раскладах вещей Заканчивается время на действие атаки И раунд остается за обороной И это достаточно неприятно Естественно, для игроков атаки Потому что они за поражение в данном раунде Даже денег не получают Но сейчас выход на точку Б И именно этот момент важный в раунде А Доти забирает Кензо Хожин при этом э, справляется с Эриком А следом ваншот по Минус от Адоти. Сайджин забирает Адоти и ситуация 2 в 3 с перевесом за обороной, но с поставленной бомбой. Ну, вроде бы экономически как-то раунд получился вполне себе выгодным для коллектива из Намангана. Тем не менее, выиграть этот раунд все же не удается, поэтому 4-2. У Нукуса есть ли шанс на первое место? Ер Султан? да, абсолютно верно, у Нукуса есть шанс на первое место. Если они будут выигрывать все свои матчи... Тогда они еще могут побороться за первое. Но если проиграют, например, данную встречу, то вылетают с турнира, заняв пятое место. Собственно, команда, которая в этом матче проиграет, пятое место на турнире занимает тут, если что. С кем-то из них мы точно видимся последний раз. Тем временем, 22 хп осталось у Сайя Джина, однако Кензо... Минус Джапа. Недобитый снайпер команды из Нукуса, ну, вроде бы как, знаете ли, еще по-прежнему может кого-то убить. А вот у Джапы уже не удастся э, сделать какой-то кил в копилочку своей команды. Ну, вот у Азарта еще 6 кп Осталось. Хаешка от Саматова его добивает. И пора бы на самом деле на наманганцам не стоять на месте, а уже попытаться занять хоть какую-то точку. Размен на меду... Произ... Ой, Саматов! Какие замечательные три минуса на Меду сейчас вывешивает Саматов по своим соперникам. Ну а на табло уже гордые пять раундов у коллектива из Нукуса. Но также, конечно, хочу напомнить и призвать, так сказать, не забывать важный факт данной встречи. И заключается он в том, что сейчас Нукус играет в сильной стороне. Неизвестно, как у них там пойдет во второй половине. Поэтому то, что они сейчас э, забирают э, в какие-то... Раунды, ну, так, в общем-то, по большей степени и должно быть. Ну, как вы можете заметить, у нас появился вместо Вар Маркелова э, Чингисхан. Тот самый, который играл на предыдущем матче за команду из Нукуса. Ну, собственно, теперь могу его смело называть Чингисхан. 3 в четыре, дорогие мои друзья. Атака как-то на самом деле... Ну, весьма-весьма весьма вяленько разыгрывают свои раунды. Опять же, где-то слишком медленно, где-то слишком стратегически неграмотно. Но, в целом, опять же, удается пробиться к точке и даже еще и разменяться в плюс. Если, конечно, не учитывать количество холспоинтов на команду. Потому что, если брать именно эту цифру, сколько хп у команды, то тут, конечно, оборона э, в преимуществе, причем достаточно ощутима. Азарт находится в сайде. Робс... В данный момент пытается обойти соперников о доте на 20, ну а игроки обороны уже заходят в точку. Погибает Хожанкин Также погибает, к сожалению, ничего не изменив в этой ситуации. Однако прострелами изначально, но ну, кусовцы умудрились снять достаточно большое количество хелспоинтов с Ропса, Но добить его, к сожалению, так и не вышло. Добрый вечер, Александр, а другие карты будут? Будет играть... А на другие карты будут... Да, на других тоже будут играть. Следующая карта Train. И если счет по картам будет 1-1, то следующей картой станет карта The Dust 2. Ну а так у нас с вами, как обычно, от 4 до 6 карт сегодня будет разыграно, дорогие мои. Если что, имейте в виду, КС будет сегодня опять, как и раньше, много. И Кром, приветствую тебя. Приятного вам, ребятушки, всем просмотра. И хорошего вам настроения, присаживайтесь поудобнее и давайте смотреть за каэсиком. Азарт потерял 60% своего здоровья, подставил даже в какой-то степени Эрика под горячую руку Чингисхана. Но 3 хп осталось у Чингиза и Саматов потерял 15, однако вроде бы не такой уж и существенный дмэйдж дилинг получился. Зато размены, размены нужно как-то давать на наманганцам, а это вообще... На данном этапе невозможно, потому что позиционную борьбу сейчас выиграли ребята из Нукуса. турнирной таблицы нет прокрастинаторов. Азарт минус Ходжин. 4 в 3 ситуация. Ну, от флешки Кензо легко уворачивается, ну и делает аж целых 2 минуса. Чингисхан забирает Азарта. И на табло все-таки шестой раунд за Нукусом. Не удается наманганцам никак выйти на четвертый раунд. Все пытаются, но пока как-то не получается. РСТ, я не сильно понимаю, для каких целей вы удалили свое предыдущее сообщение и написали его по новой, поэтому уж не обессудьте, но я вам не буду на него второй раз отвечать. Андижанцев нет на этом турнире. Минус Атропс по Саматову, но вот наконец-то агрессия какая-то появляется у наманганцев. Видимо, расстроены они тем, что не удается брать раунды, а удается их с переменным успехом отдавать. И именно поэтому решили сыграть чуть более мобильно. И эта мобильность, как вы видите, приносит взятый раунд всего-навсего с одной потерей. То есть идеальный, как мне кажется, расклад для игроков из команды намангана. При этом, при всем... Не будем забывать, что у манганцев там был форс-бай. Поэтому для них это вдвойне, так скажем, победа. Видимо, отходил не или не услышал. Ну, вполне возможно, но сам факт. Что с Самаркандом? Самарканд играет э вот после этого матча. <coughs> Адоти минус Кинзо. Кожин минус Эрик. Ну, какие-то размены, опять же, ну, кусовцы умудряются сделать. Здесь, конечно... Не одними разменами нужно радоваться. Нужно все-таки пытаться выбивать оппонента, который уже занял позиции. И делать это будет объективно, конечно, не очень просто. Вот Сайджин долго ждал соперника из-за пятерки. Но по результату соперник вышел из тупой. И в результате получилось так, что Сайджин просто даже не угадал, куда нужно было поставить прицел. В том, что он попал бы по сопернику, у меня нет практически никаких сомнений. Но есть сомнения, конечно, в том, что он трезво оценивал ситуацию, откуда выйдет Соперник первее Ну а сейчас получается ситуация Такова, что на наманганцы Частично уже выбили экономику из оппонентов И, ну, в целом Все весьма и весьма Неплохо получается Минус, практически минус Со снайперской винтовки от азарта У Чингисхана осталось 20 хелспоинтов. Чудом, если можно так выразиться Повезло и урон Прошел не смертельный Ну, собственно, одна снайперская винтовка у Сайджина, я не думаю, что поможет выиграть в этом раунде нукусовцам. Почему обычно и говорю как раз-таки, что вот, ну, не стоит покупать один девайс. Этот один девайс, кто будет прикрывать-то, вот вопрос в чем. А прикрывать его банально некому. Ну, пистолеты, конечно, могут выстроиться таким достаточно интересным э редутом и защищать в какой-то степени... Снайпера, но тут появляется Более интересная даже ситуация Дорогие друзья, игроки Имея пистики в руках всего-то навсего Пистолеты, но умудряются защищать своих соперников и не пускать Их на точку, ну по крайней мере в полном составе а, Ну и в данный момент Конечно на Манганце потеряли бомбу Ну а Чингисхан на подобранном Калаше забирает джапу и Минус от Сайджина, ну есть информация Должна быть во всяком случае информация По Сайджину, но что-то азарт Азарт, такое ощущение, что мимо ушей пропустил вообще этот момент, что вот Адоть только что был застрелен с Банана. Минус от Нукуса, и, соответственно, раунд также за ними, и это достаточно интересно, хочу заметить, дорогие мои друзья. А, потому что раунд, да, тот самый раунд с одним АВП... Пистолетами. Ну, каким-то парадоксальнейшим образом оказался именно за ребятами из Нукуса. За теми самыми игроками, которые сделали вот такой интересный байраунд. Минус от Эрика, ответный от Кензо, но все-таки сохраняется давление пока что на точку А. Но также уже погибли э, Саматов, Чинкисхан, Эрик Джапа. В общем, уже 4 трупика есть на этой карте. Игрок у нас находился в сайде, это был Хожен, но не успел он застрелить Азарт. Азарт все-таки поставил бомбу. Минус от Саяжина по Азарту и 5 хп остается у снайпера Нукусовской команды. Поэтому тут, мне кажется, лучше уходить на сейф и не нужно лишний раз пытаться погеройствовать. Ну, слишком высока цена у этого геройства, то есть выиграть раунд здесь никто не позволит, потому что игроки атаки попросту даже выходить никуда не будут. Ну и Сайджин это прекрасно понимает. Что ж, дорогие мои друзья, взрыв бомбы означает э, взятие раунда командой из Намангана. Сайджин или Адоти, спрашивает и Кром, ну... Интересный на самом-то деле вопрос, но не знаю, как их правильно сравнить на самом деле, да, потому что Сайджин исключительно все-таки э, снайпер, а доти преимущественно, ну да, периодически, конечно, брали. Э, брал он в том числе снайперскую винтовку, но в основном он играет на автоматах. И поэтому их было бы не совсем корректно сравнивать, потому что идеология проведения раунда у одного и другого, она немножечко отличается. Но в целом, я бы так сказал, наверное. На снайперских винтовках, конечно, сайджин, На калашах, наверное, все-таки Адоти. Робс Минус Нукусовский игрок с никнеймом Ходжин, а следом за ним падает Кензо. Увы, ах, но вот здесь уже две снайперские винтовки у Нукуса не выглядят настолько качественными, как выглядели немного ранее. Минус Атерика по Саматову, и первые же из снайперов... Стреляет, к сожалению, не попадает. Бомба установлена. И поставлена она, как вы можете догадаться, именно на точке А. А Доти. Минус Чингисхан. Ну и уже есть информация по Саяджину. Какой замечательный фазум еще, еще один замечательный фазум. Ну и Робс с 16 хелспоинтами. Да, тут, конечно, все-таки вопрос мобильности решил. Сайаджин... Не мог резко начать стрелять по сопернику Потому что туда еще сначала нужно Хоть как-то, но все-таки прицелиться Ну и вот поэтому Итог этих действий Вот такая вот история 7-7 Временная ничейка Ну и итоговый счет первой половины Как вы можете догадаться уже в любом случае Будет 8-7 Вопрос в чью пользу Ну вопрос на самом деле не такой уж и сложный С точки зрения теории Counter-Strike Потому что нет нет девайсов у игроков из Нукуса, но это же им вообще не мешает. Ходжин просто налегке, богоподобно открывается на банан и делает трипл-килл. Ну, не знаю уже зачем, конечно, Чингисхан сейчас куда-то полез. Вот и Сайерджин тоже пытается вклиниться в эту картину. Да ладно. Ну, второй. Второй раунд на пистолетах Нукусовцы умудряются выиграть у своих соперников из команды на Манган. Это верх парадоксальность. Парадоксальности, дорогие мои друзья, это просто апогей ситуации, которая, ну, максимально неоднозначная Вроде на манганцы даже сами с пистолетами какие-то раунды умудрялись выигрывать Но при этом, когда их соперники играют с пистиками, на манганцы сразу такие, не-не-не, мы в домике В нижней сетке три команды, верхние две, да, на данный момент абсолютно правильно бухара один на Манган и Нукус в нижней сетке. В верхней сетке пока находятся Ташкент и Самарканд. Не прет у меня. Ну почему же не прет, Сайджин? Выстрелы-то хорошие. Во всяком случае, ну не вышло затащить клач-ситуацию сейчас с АВП в 14-м раунде встречи. Но, тем не менее, зато вышло сделать достаточно неплохие килы в целом. Наконец-то 1.6. Миробит. Очень странное утверждение при учете того, что вся предыдущая неделя также была посвящена 1.6. Но в любом случае, да. Я с вами полностью согласен. Наконец-то 1.6. А то ее прям совсем уж редко можно увидеть. Спасибо, не за что. Говорю как есть. Даблкил от Ходжина. Минус Атерика, Джапа и Азарта. В результате саяжин. Саяжин у нас, к сожалению, прыгнула ХЛТВ, как вы можете заметить да, Чингисхан у нас здесь отображается А его на самом деле нет Не успел вам включить Саяжина Ну, в общем, оставался он один Не очень удачно его команда решила выйти И перестрелки на Меду и на Банане По сути, были проигрышными Ну, а как результат, поражения в раунде 8-8, пистолетка за наманганцами Нукусовцы что-то слабую игру показывают пока что. Согласен. Наверное, в какой-то степени соглашусь. Учитывая, какие я видел игры у команды из Нукуса, очевидно, это не самая их лучшая форма. Робс. Даблкил минус от Саяжина и Кензо. Ну, а далее уже даблкил от Азарта. Но Саматов. Один из опаснейших, как мне кажется, человечков с деглом. Вот сглазил я его, наверное. Не надо было об этом говорить. В таком случае, может, и сделал бы еще киллы. Ну да ладно, не... простите, дорогие друзья, не будем э, говорить о том, что там было, что не было В общем, факт налицо 9-8, наманганцы свой антиэкономический раунд не отдали И вооружены они были, ну, весьма-весьма хорошо, так скажем Саня, привет, приятней комментатора не слышал Привет из Томска, как же я соскучился по КСке. И кром, приветствую, спасибо большое за теплые слова Надеюсь, что... Творчество, которым я, так сказать, занимаюсь, поднимает ваше настроение и вызывает улыб. Привет, Саня, брать, Дай бог тебе здоровья. Ахмед, приветствую. И пусть вам Всевышний сниз пошлет всего-всего самого светлого. 4 в 2, дорогие друзья. Сайджин и Кензо. Опаснейшие. Вот тут уже прям действительно, на мой взгляд, опаснейшие игроки команды а, Нукус. Но при этом... Без девайса, да, ну вы сами должны прекрасно понимать, что можно как угодно хорошо стрелять э, с дигла, как угодно хорошо расстреливать сэмки, но все-таки сэмки убить соперника проще, чем, условно говоря, с дигла при равных ситуациях. Ну, если то есть, соперник играет с пистолетом, его проще застрелить, имея в руках автомат. А при, естественно, в руках, при наличии автомат, само собой, тяжелее э, застрелить оппонента, используя пистолет Вот, так что, поэтому, наверное, опаснейшие игроки команды Нукус, к сожалению, в этой ситуации не смогли себя проявить на все сто процентов. Но попытка занятия точки А определенно имеется, и это попытка, с которой придется считаться игрокам из Намангана, потому что Саматов все-таки делает минус. Да, к сожалению, Чингисхан погибает, но все же теперь игра от ретейка. Да, придется уже выбивать соперника, даже невзирая на численный перевес. Это будет сделать непросто, потому что, конечно, позиционные игроки э, атаки находятся в огромном плюсе. А доте минус кензон. Есть снайперская винтовка у Сайджина, которая не совсем, конечно, в атаке работает. И да, Сайджин, к сожалению, с нее... Промахивается Джапа даблкил. И вот за то, что Джапа не оставил своему товарищу по команде хотя бы один минус. Он взял и застрелил его, да? Это я про Робса говорю, разумеется. Который взял и зачем-то убил своего тиммейта. 11 8 Решающий Самарканда и корши сегодня. А, нет, корши уже покинули турнир. Обе команды из Корши уже не участвуют в турнире, они уже вылетели с него. Да, и, кстати, и Томску, и Тюмени, ребятушки, приветики. Приветики огромнейшие. Как говорит один хороший человек, добрые слова Тюмени и добрые слова Томску. Минус от Кензо Джапан забирает Чингисхана. Ситуация 4 в 3, где оборона, конечно, в достаточно серьезном перевесе находится. Но Саяджин делает все для того, чтобы эту ситуацию нивелировать. И под моменталочку аккуратный выход в ребра. Саматов. Ну, без минуса. Саматов тоже, как правило, раунды не отдает. Эрик успевает забрать Ходжина, но не успевает забрать Сайжина. И... и в результате Сайжин не успевает забрать Робс. К сожалению, Робс оказался стрелком, видимо, чуть более четким. Или, возможно, раньше начал стрелять. Но не знаю уж, что там случилось. Опять же, факт остается фактом. Саматов перестреливался на 20, а потом просто в наглую ушел на зелень и забрал там Эрика. И теперь, ну да, собственно, я только хотел сказать, можно идти на Б. И именно этим Саматов сейчас занимается. Понимая, что в ребрах находился Азарт. Находился он там с Авиком. Ну, раунд, который очень будет тяжело выиграть именно с точки зрения обороны. Даже невзирая, опять же, на 13 хп у Саматова. На мой взгляд, в данном контексте этого за глаза достаточно. Ну, Азарт подбирает автомат Калашникова, пока он будет бежать до точки. Там уже практически не останется времени. Но раунд... по как бы поспешно прибавлять все-таки не буду. Акмал, приветствую. Приятного вам просмотра. А Самарканд с кем будет играть? Самарканд будет играть с Ташкентом. Ну, собственно, нет времени. Банально нет времени. Азарт прибегает как раз. Вот ему нужно дефать и ни в коем случае не слезать с этой позиции. Ну, а кто ж ему позволит это сделать, да? Саматов же тоже не дурак все-таки. 11 9 Включаются Нукусовцы во второй половине наконец-то. При счете 4-0 они умудрились сделать 4-1, за что им огромный респект. Я уж начал за них переживать. И более того, они выиграли достаточно важный раунд с точки зрения экономики, потому что на манганце остались без девайсов. Но, правда, как вы видели, в первой половине Нукус частенько брали раунды на пистолетах. На Манганцы тоже в теории могут. Но у Сайжина есть снайперская винтовка, и она уже изначально. На самом старте, если можно так выразиться, раунда начинает приносить какие-то неприятности. Да? Но минус по азарту, во всяком случае, одна из этих неприятностей. Вторая неприятность уже не заслуга Сайджина, а заслуга Чингисхана, скорее, конечно. Сайджин тут промахивается. Минус Атерика по Чингисхану. Эрик вооружился калашом и явно не против был бы кого-нибудь поубивать Но ну, пошла информация о том, что выход у нас может последовать на точку Б К слову, он именно туда и следует Робс пропустил своего соперника в точку Пропустил второго соперника в точку Ну и правильно сделал На самом деле именно в этом контексте Правильным решением было пропускать оппонента Сайджин Забирает Адоти Минус от Эрика по снайперу команды из Нукуса Минус от Робса и кинзу остается один Минус по Робсу Оу, кинзо! Божечки мои, какие роскошные фраги умудрился сделать сейчас игрок Нукусовской команды. Мои аплодисменты. 11-10. Затащено. Черта, восклицательный знак. Затащено. Просто бесподобно. Но с другой стороны достаточно сильно... Джапа успел. Успел все-таки забрать Чингисхана. Но, естественно, погибал от Саяжина. Тут такое, мне кажется, уже было невозможно пережить. Саяжин, кстати, сделав минус, успел свалить с этой позиции. И правильно на самом-то деле сделал. Потому что, ну, чревато. Могли пойти размены, могла пойти раскидка. И это привело бы определенно к неприятным последствиям. Разница в один матчпоинт, ну и в одного живого игрока с перевесом за нукусом, да, то есть атаки сейчас с перевесом, ну будет явно попроще играться. Правда, конечно, позиция азарта она в какой-то степени глупенькая, да, но с точки зрения он просто сидит сейчас на открытой территории и пытается байтить на себя внимание и ловит свою, и ловит свою же собственную флешку, дорогие мои друзья, замечательно. Просто бесподобно, взял, накинул флешку от карниза, да, она отлетела сюда, а он прям под нее вышел забирать оппонента. Ну, такое, конечно, себе получилось. Ну, Эрику только сейвится, увы, девайс на у но Манганцев показался мне, прям был не готов, не готов. 11-11. Мощно, а я хотел сказать, что у них нет сильных игроков в стрельбе. Есть, есть, почему? Есть с точки зрения стрельбы на пистолетах, ну, например, саматов. С точки зрения стрельбы на автоматах, это, например, Чингис, Кензо и Хожин. Ну и как снайпер, разумеется, Саяжин. Ребятушки умеют стрелять. Не всегда, конечно, это получается, но умеют. То есть, ну как, судить нужно глобально, да, я не могу судить игроков по одной карте Ну и во всяком случае, почему я говорю, что Сайджин хорошая снайперская винтовка Потому что неоднократно я уже видел, как он играет со снайперской винтовкой Именно поэтому могу сказать, что он хороший АВП Просто не всегда попадает, да, такое бывает, это случается Но в целом, в целом, Сайджин хорош с этим девайсом не все так, конечно, допустим, гладко с Ходжином Ходжин чуть менее стабильный игрок а, но... но перспективы, да, перспективы Это всегда дело достаточно туманное Непонятно, к чему в результате приведет тот или иной минус Тот или иной взятый раунд Та или иная даже потраченная сотка баксов, например На вооружение, на патроны и так далее Слишком много переменных Ну и в целом Ходжин, опять же, на предыдущих картах играл более хорошо. Сейчас чуть-чуть подпросел. С чем это связано, не знаю. Ну, банально, может, играть ему сегодня не хотелось. Однако вот, с глаком фуллблайндового соперника забирает. И это, в принципе, неплохо. А, следующая игра, дорогие друзья, начнется вот прям последующий. Последующий, да, то есть мы смотрим первую карту. 10 минут перерыв. Смотрим вторую карту. Далее, если 1-1 по картам, тогда перерыв еще 10 минут и смотрим третью. А если 2-0 по картам, тогда 20 минут перерыв и следующая пара играет. То есть, ну, приблизительно вот так это все выглядит. ну -с, дорогие друзья... Расстреляли на манганцев, не позволили им ничего засейвить. А на табло уже 12 12-11, простите меня. Нукус врываются вперед, находясь в атаке. Я напомню, еще совсем недавно счет был 4-0, а теперь уже 4-4. Вот такая жесть жест творится. Александр, смотрю, ваш канал. Очень нравится. Хороший контент. Делать, естественно, ваши комментарии. А то в прошлый раз кто-то подкатывал из ЛГБТ сообщества. Да! Да, кошмар, но такое... Пытались провернуть многоходовочку и перетянуть меня на разноцветную сторону силы, но я категорически, конечно, туда не попаду. Минус от Адоти по Чингисхану. Потерял очень много процентов своего здоровья. В результате все-таки скопытился под натиском Саматова. Поэтому ситуация 4 в 4. Позицию агрессивную стоило все-таки, наверное, сдать после первого минуса и не пытаться... Ну, опять же, не пытаться геройствовать Да, как, в общем-то, в свое время перестал геройствовать Сайджин И просто ушел сейвить АВП Вот именно то же самое нужно было делать сейчас и игрокам команды Наманган, Ну, в частности, о доте. Робс забирает Хожина, который я вообще не очень понял, что на самом деле пытался сейчас сделать на точке Б. Ну и второй минус уже от Саматова в этом раунде. Однако Хаешечка от жабы не позволяет Саматову выйти с двадцатки. И все же численный перевес сохранился за Наманганцами. Ну, Но, конечно, позиционный он, в общем-то, не совсем перевес. Азарт забрал... Сайджина, Джина, но остался, опять же, один из самых опасных стрелков команды Нукуса. Это Кензо. Единожды он уже вытаскивал клатч один в два. И по идее один в один для него, но ну, это все равно, что орешки щелкать. Ну, слышит, конечно, Кензо все хитромудрые действия своего соперника. И да, это минус от Кензо, что вполне себе логично. Странно, что Робс не попытался сделать фейк по дефьюзу, а начал дефать вот прям капитально. Что за история про ЛГБТ? Ну там во время одного матча ко мне, <смех> так скажем, подкатывали, э подкатывал шары э человек моего же пола. Ну не, на самом деле это было все в шутливой форме, конечно же. Но я не поддался. Она не темная, она цветная. Ну, я и говорю, да, на, на цветную сторону. Она же радужная, да? Как известно. А Доти, Джапа, и еще кто-то успел сделать минус. Э, еще Джапа. Ничего себе, вот это раунд. Ну что, Сайджин, давай. Э, за тебя болеет весь кракал Покастан. Надеюсь, правильно опять же сказал. Не ошибся нигде. Ну, и в какой-то степени, наверное, в этом моменте даже я сейчас э, болею за Сайджина. Очень просто хочется увидеть клатч. Не хочется, чтобы Нукус выиграл именно. Вы поймите правильно, да? Хочется посмотреть на клатч со снайперской винтовкой 1 в 4. Это зрелище прям действительно должно быть крутое. Ну, 30 секунд до конца раунда. При этом у Сайджина даже бомба есть. На самом деле. Что как раз таки и забавно. То есть он может спокойно... Вау! Вот это хедшотчик. минус джапа. Ну, вот тут есть, конечно, Эрик. Эрик, наверное, такие раунды отдавать не думаю, что будет. Да, все-таки разрывает. Еще и под два автомата вообще открылся Сайджин. Неудачно, очень неудачный раунд получился. Ну что ж, 13-12, дамы и господа. Наманганцы пытаются потихонечку догонять оппонента. При этом, находясь, между прочим, в сильной стороне. Александр Брат, следующая карта какая? Следующая карта трейн. Команда Тачана, <смех> жалко тут не участвует. Но если бы они поехали в Узбекистан всей командой, то вполне себе могли бы на самом деле принять участие. Я думаю, их приняли бы там. <смех> Чингисхан! Выбегает на банан. И 93% лайфбара. Ну, вот. Ой-ой-ой-ой-ой, как набежал-то сейчас азарт на пулю. он Робсплар, правда, даже невзирая на дымы, все-таки умудрился разменяться. Поэтому ситуация, ну, в целом, приятная для обороны. Я бы, наверное, по большей степени сказал, потому что атака толком не сумела э, ни позиционного какого-то перевеса получить, нечисленного уж подавно. Поэтому у нас здесь скорее равенство по всем. Позициям. Ну, а равенство до поры до времени выгодно обороне. Ну, естественно, до поры до времени. При ситуации, например, 2 в 2, а тут уже, конечно, равенство выгодно атаке. Но 4 в 4 в целом применимо и приемлемо даже для а, команды из Намангана в данном контексте. Минус Атерика и, и второй минус Атерика, дорогие друзья. Неудачно команда из Нукуса заходит сейчас в ребра. Кензо. 76 кп, 1 4. Да, это, конечно, не снайперская винтовка, как у Сайджина в предыдущем раунде. Но и позиция совсем не такая, как была у Сайджина. Поэтому тут раунд даже и не стоит обсуждать. Стоя на двадцатке, ну, очевидно, что победить, конечно, в этой перестрелке будет практически невозможно. Когда в тебя уже летят и гранаты, и флешки, и все, и плюс 2-3 автомата стреляет. Кто лучше на АВП, Гайвер или Саяжин? Думаю, Саяжин. Не в обиду, конечно, Гайверу, но вот у меня вот такое мнение. Кстати, кстати, у нас здесь 13-13. Это вообще совсем-совсем нешуточная ситуация. Потому как вы знаете, да, при счете 15-15 будут допчики. И там вообще уже матч перейдет в разряд непредсказуемых. Ну... Но... Честно-то сказать, и сейчас предсказать исход событий пока что не представляется возможным. Но лично, как мне кажется, снайперская винтовка есть у Сайжины. И дочь, кстати, тоже вооружился Авиком. Но если они встретятся, да, то вот меня спросили, например... Вау. Ну, все, потеряна точка Б. Тут уже, конечно, можно разводить руками сколько угодно. Не потеряно. Айда Эрик. Ай, да и а что, они втроем на Б стояли? Какие хитрые ребята из Намангана-то! Эрик, триплкилл! Кинзо! Квадрокилл от Эрика, дорогие мои друзья. Вот я не понял на самом деле, с чего вдруг Наманганцы решили втроем встать на точку Б. Но... Справедливости ради, эта стратегия на данном раунде сработала на все стоп, потому что Нукус решили именно на точку Б а, пойти, так скажем, атакой. Ну и угодили в ловушку, чего уж здесь делать, чего уж здесь думать, простите, а, потому что они не ожидали увидеть там третьего. Хитро, хитро, черт возьми. Простите, дорогие друзья. А, вот теперь уже у Нукуса начинаются небольшие сложности с денежкой. Да, как вы видите, Кензо уже вынужденно играет а, с пистолетом. Но сейчас подобрал автомат Калашникова с погибшего Чингисхана. И с бананы, естественно, нужно уходить. На точку в эту точно никто не позволит зайти. Лучше подумать о пушечке. точки. А, подумали, подумали, нукусовцы, кусовцы о том, что лучше было бы сыграть спот А. И погибли на миду. К сожалению, моему величайшему, но прыжок ХЛТВ под конец раунда, кстати, уместен. Уместен вполне себе. Гоу! Гоу пишет у нас GLM. Спасибо вам большое за 40 рублей, товарищ. От души, душевно, что называется, в душу. В какой-то степени решающий и многое определяющий раунд, дамы и господа, которых может быть, в общем-то, даже целых два. Но на наманганцы уже точно не проиграют в основное время эту встречу. Могут, конечно, проиграть на допах, но это далеко не факт. Сайджин. Минус на снайперской винтовке. По Адоте, между прочим. Вот та самая ситуация, когда Адоте все-таки послабее оказался. Минус от Кензо по азарту. И очень жаль... Наверное, наманганцам То, что нет игрока, который мог бы разменять и Эти размены на самом деле категорически нужны и важны Джапа Ну, естественно, здесь под вражеские флешки Позиция отдается Очень грамотно, кстати, сейчас прокинули точку А на кусовцы Робс последний Ну, ФАМАС 1 в 4 Надо сейвить, денег нет, но вы держитесь Ну, а посему 15-14 Саня, с каким максимальным счетом завершилась игра на твоей памяти? А, я точно не могу сказать, но там 30 чем-то, 30 чем-то. Матч шел почти два с половиной часа. Это матч по CSGO? или или Или два часа, я точно вот не помню. По-моему, два. Я, короче, просто устал его комментировать. Прям реально, я... За два часа комментирования того матча устал больше, чем за... Четырехчасовое комментирование матча. Это было что-то с чем-то. Ну что, последний раунд основного времени, дамы и господа. Либо Нукус выходит на овертаймы, либо на Мангансы все-таки станут победителями на карте Инферно. Вопрос. Вопрос времени, я бы даже сказал. Но однозначно сейчас мы узнаем правду. Как это все-таки будет выглядеть, допчики или. Недопчики. Чингисхан неудачно открылся, не ожидал увидеть второго. Кстати, Эрик постоянно вот в виде неожиданного персонажа появляется где-нибудь. И очень на многое, положа руку на сердце, влияет. Потому что вот предыдущий раунд важный на точке Б был взят именно благодаря стараниям и... Ой, Соя Отличный выстрел со снайперской винтовки, а самое главное, какое позиционирование, да, замечательное получилось Прицел был четко наведен на оппонента, то есть он сдал, куда надо смотреть и куда надо стрелять Кензо, Ну, конечно, Кензо в таких моментах не промахивается Ай-яй-яй, размены, после которых ситуация равная 2 в 2, снайперская винтовку зайжи на минус по робцу. Азарт один против двоих, ну, мне кажется, на самом деле, для Азарта ситуация около мертвой Бомба устанавливается, азарт, ну, выходя на зелень, по-моему, топал достаточно сильно И это должен был слышать Ходжин. Ну, попал в Сайджина, замечательно, минус 11 хп, разменялись, ребята, хаешками Еще минус 20 хп с Сайджина И минус от Сая, дорогие мои друзья, это 15-15, все допчики Вот так сегодня у нас начинается первая карта Сверх, неоднозначно, если можно, конечно, так выразиться Простите, дорогие друзья. Так, ну что, ре рестарт это все? Отрестартились? Наверное, нет. Ну, учитывая, что Хорджун у нас все еще в своем респауне, видимо, рестарты еще не прошли. Ждем 30-30. Ну нет, я, честно сказать, не думаю, что здесь будет 30-30. Но не исключаю, например, 22 как и сколько-нибудь там. 22-18, например, да, или 22-19. Uh, достаточно равно сегодня играют ребята И мне кажется, именно из-за этого Как раз таки счет и может затянуться очень сильно <свист> Ну, по сути 8-7, 8-7 получилась первая половина Наманганцы проиграли в атаке 8-7 uh, И Нукусовцы uh, Выиграли Получается uh, 8-7 нет, ну это одно и то же. Короче, сначала на Манган проиграл 7-8, первую половину, а вторую половину выиграли 8-7. Ну и Нукус автоматически. Первую половину выиграли, вторую проиграли. Не суть. 15-15. Ну, победителем, опять же, напомню, станет команда, взявшая 19-й раунд из ближайших 6. -ти. Если вдруг 18-18, то это -то вторая серия овертаймов. Будет, не будет. вопрос уже вопрос уже к командам. Но пока что энтрифраг был сделан. Бригадой из Намангана, именно они сделали первый минус, а Азарт в эту копилочку вбросил еще двух игроков, и это были Кинзо и Сайджин, если я не ошибаюсь. Ну, Чингисхан забрал Робса, Саматов, очень неудачные тайминги, глядел влево, потом повернулся вправо и тут же получил, не в затылок, простите, ну, куда-то в височную область от Эмки Адоти. Ну и Чингисхана также Адоти забирает. Это 16-15 за Наманганом. Первый раунд, первой половины первой серии овертаймов забирает именно эта команда. Ну, естественно, еще два. И далеко не факт, что именно Наманганцы заберут, потому что тут все-таки... Извините меня, но Нукус в атаке выиграл 8-7. То есть тут ключевой момент, что это... Ну, че? четко. То есть, ну, ну, Кус играют в атаке лучше, чем в обороне. Как бы парадоксально это не было. Обычно я говорю, конечно, про команды. Сейчас вот главное, чтобы только никто, пожалуйста, не обижайтесь. Но если команда в слабой стороне играет лучше, чем в сильной, то обычно команда играет, значит, ну, на среднем уровне. А, потому что, ну, профессионалы всегда умеют пользоваться сильной стороной. И только любители умеют... А, не всегда умеют, вернее, пользоваться силой стороны. Но именно поэтому Counter-Strike есть как дисциплина и в нем есть хотя бы какой-то интерес. Потому что если бы все было по дефолту, то всегда выигрывала бы команда, которая играет вторую половину за сильную сторону. Вот и все. У Сани есть инфа по продолжительности реплеев. Я не смотрю никогда реплеи, ну то есть сколько они идут по времени. Я просто запускаю и комментирую, если вам это интересно, прокрастинатор. Поэтому я... Uh, никогда не знаю, чем закончится матч, сколько он будет идти. Для меня это всегда загадка. Самат, минус Адоти, Кинзо вырубает Эрика, и тут как-то вот вам, пожалуйста. Я же говорил, что да, у Нукусовцев uh, ситуация такова, что они в атаке-то сыграли лучше, чем в обороне, поэтому и здесь, собственно, амбиции свои они продемонстрировать могут. Именно в первой серии овертаймов. Хотя, конечно, на Манган я бы не сказал, что сверхуверенно играли в атаке. Учитывая, что они атаку вообще проиграли Надеяться на победу нужно именно в этой стороне Но 1-1 уже получается И сейчас будет разыгрываться Последний раунд первой половины первой серии овертаймов После которого последует смена сторон Со счетом 17-16 Не успевает засейвиться Кензо Ну, для Кензо это вообще не потеря Главное для наманганцев, что засейвился Робс Потому что это все-таки оборона И даже при неумелом Распоряжение экономикой Вполне себе можно остаться даже на овертаймах Без денег Ну что, АВП у Ходжина АВП у Азарта АВП у Сайджина Зачем так много АВП? В общем-то, мы же не на трейне Все-таки Инферно не та самая карта На которой хочется видеть кучу снайперских винтовок При том, что я люблю снайперские винтовки И... Мне странно просто, зачем их такое количество на инферном Я просто полагаю, что Инферно неподходящая карта для реализации огромного количества авиков. Ой, как догнала-то хаешечка! Хорошая хаешка от Сайджина. Но при этом, конечно, дв двукратный численный перевес на данный момент находится на стороне на Мангана. Правда, Сайджин, наверное, один за двоих пойдет, это точно. Ну, потому что... Как часто вы видите людей с АВП, которые играют именно так, как играет Саяжи. Ну, тут, конечно, забросали гранатами. Снайпер погиб. Кензо 1 в 3. Помните, да, 14-й раунд этой встречи. Кензо вытаскивает 1 в 2. 1 в 3 не вытаскивал. Но это тоже было на точке Б. Ну и вот 1 в 3 не вытаскивает. Но справедливости ради если бы соперников было двое, то он все равно бы не вытащил. Ну что ж, 17-16. Ну а теперь какая ситуация у нас получается? На манган могут выиграть два раунда и стать победителями, либо проиграть все три раунда и не стать победителями, а напротив проиграть первую карту, ну, либо же выиграть один раунд и отдать два, и в таком случае у нас будет ничья. То есть, ну, Кус, если хотят выиграть на карте Инферно, нужно выигрывать все раунды, которые сейчас придется играть в обороне, ну, это типа будет странно. Ну, рестарт прошли, вроде все шевельца. Видимо, не будет повторных рестартов. Джапа, смотри, какой с ножом, с ножом. Джапа, Но это чересчур агрессивный. Ну, в результате, конечно, ожидаемо Наманганцы получает наказание за эту агрессию. Джапа просто так вот, просто пошел и погиб. Второй минус от Саматова. А давайте продолжать кормить Саматова. Подумали ребята из команды Наманган и просто вдвоем отдались под одного игрока. Чингисхан забрал Адоти, отдал с минус по Эрику от Кензо, и замечательно. Бесподобнейший раунд от команды на Манган. Ну, бесподобнейший, конечно же, в кавычках, потому что, ну, настолько плохо сыграть этот раунд, ну, я лично даже не представляю, как можно было вот настолько плохо его сыграть. То есть, к чему, к чему эта аркада от Джапы с ножом в руках в ребра, а если бы кто-то вышел с двадцатки в эти самые ребра, ну, и типа, просто Джапа даже до Реберт не добежал бы в таком случае. Не знаю, не знаю, конечно, но моментик сложный. Сложный с точки зрения объяснения. Просто нет логичного объяснения тому, что, что сейчас сделал Джаба. Азарт. Отличная подсадка. Минус Чингисхан. Долго очень спрейл и все-таки не переспрейл азарт своего соперника. Однако Джапа и Робс дали размены. Ситуация равная 2 в 2 с поставленной бомбой. Уже практически поставленной бомбой. Ну и, конечно, прокинуты все ключевые позиции. Кензой Ходжин против Робса и Джапы. Стрелки, на мой взгляд, у команды из Нукуса сейчас... Ну, как мне кажется, простите, ни, опять же, не хочу никого э, обидеть. Но все-таки... Стрелки у Нукуса получше Но позицию у игроков атаки В разы лучше Вот в чем Загвоздка То есть насколько бы хорошо Нукусовцы сейчас не стреляли Нужно как-то нивелировать чем-то Позиционный перевес Который получили на Манганцы. Ну а сейчас у нас дорогие друзья матчпоинт 18-17 в пользу на мангана И Либо Нукус делают 18-18 И мы идем смотреть Вторую серию оверов. Либо на манган выигрывают со счетом 19-17. Ну вот как-то очень тяжело, конечно, сейчас представить, как на манганцы будут это выигрывать. Потому что, ну, выход на точку Б получился, ну, мягко говоря, такой себе. Эрик и Азарт остались вдвоем. Эрик пытается поставить бомбу, не может все никак найти место, куда бы ее поставить. А надо на самом деле ставить ее побыстрее, пока лежат дымы. И игроки обороны под эти дымы действовать не могут. Азарт, ну, в очередной раз демонстрирует, что спреет он так себе, но хотя бы теперь делает минус. Зачем-то Эрик решил еще отдаться. 23 хп у Азарта. Минус Сайджин. Саматов. О, да ладно! С двумя хп! С двумя ХП, дорогие мои друзья, какой же кроволол не раунд! 19-17, команда на Манган выигрывает на первой карте, дорогие мои друзья...